Привет всем! Вот обыкновенный бензин в бутылке. Сейчас поставлю на солнце на несколько минут. Тема сегодняшнего видео ⁇ клапан продукции адсорбера и ошибки связанные с ним. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, сделаем простой эксперимент. Прошло примерно час. И вот бутылка раздулся. В нем накопился пары бензина. Сейчас мы открутим пробку. пар вышел на улицу. Из-за изменения температуры и атмосферного давления тот же процесс происходит и в баке бензина автомобиля. Чтобы вредные пары бензина не попадали в атмосфере или в салоне автомобиля, в современных автомобилях устанавливается система адсорбера и клапан продукции адсорбера после 1995 года когда были введены стандарты Евро-2. Собственно, это дан экологическому стандарту, и в этом состоит весь смысл установки этих устройств машины. Вот принципиальная схема системы адсорбера, и он похож для разных автомобилей. Есть, конечно, некоторые разницы. Например, в некоторых автомобилях сам адсорбер устанавливается возле бензобака, а в некоторых автомобилях адсорбер устанавливается под капотом. Когда двигатель работает, тогда бензиновые пар, если поднимается из бензобака, попадают прямо в расселения патрубок. В этот момент клапан продукта абсорбера постоянно открыт. Пары смешиваются с воздухом с улицы, который подается через дроссельный узель. Далее поступают в выпускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью. Если двигатель заглушен, Автомобиль стоит, например, на улице, и из бензобака выходит бензиновые пары, в таком случае эти пары накопляются и конденсируются в адсорбере, не попадая в атмосферу. Когда открываем зажигание и заводим двигатель, вот в этот момент и открывается клапан продувки адсорбера, и бензиновые пары снова начинают попадать в камеры сгорания, где и они зажигаются. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Признаки симптомы неисправности клапана отсорбера, похожие на симптомы, как так некорректно работает бензонасос или другие элементы топливной подачи. Когда клапаны адсорбера выходят из строя, возникают проблемы с системой питания топлива. Первое. Плавают обороты, но не сразу, а примерно через 5-10 минут на прогретом двигателе. На холостой, если двигатель запущен и давишь на педаль газа, Машина чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо. На ходу машина не развивает нужную мощность. Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то полный, то пустой и так далее. Если открываете бак для заправки, слышен сильный свист как будто внутрь создан вакуум. Увеличивается расход топлива. На холодную тачку корсобера может сильно стучать, и его часто путают с клапанами двигателя. Один из методов диагностировать поломку клапана – это компьютерная диагностика. Коды электронных ошибок записываются в памяти контроллера и свидетельствуют об электрическом повреждении. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие видаваемые контроллером ошибки, как обрыв цепи управления клапана продувки отсобера Часто при выходе из строя системе адсорбера сканер-диагностик показывает такие ошибки. Вот поэтому рекомендую всем купить сканер ABD-2. Он стоит очень дешево и должна у каждого автовалодиться в бардачке. Где дешево можно купить, ссылку оставлю ниже под видео в описании. При покупке обратите внимание в описании товара, подходит ли данный сканер для вашего автомобиля. Иногда причиной неполадки могут быть обрыв или замыкание провода или окисление штекера. Иногда клапан заклинивает в открытом или закрытом положении. Некоторые клапан-продукты от Собера вообще отключают и перепрошивают портовые компьютеры автомобиля. Стоит на рынке этот клапан очень дешевый и лучше, конечно, ее менять. Исходя из всего этого, проверить клапан тоже нетрудно. Просто отсоединяем шланг и дуем воздух клапаны. Если в заглушенном двигателе воздух не пропускает, а при запущенном двигателе пропускает, значит все в порядке. Но не исключено, что после такой проверки возникнет ошибки в, в бортовом компьютере, который нужно будет потом спросить. Замена клапана отсорбера своими руками в большинстве случаев полным возможно в условиях обычного гаража. Это значит, что не всегда в обязательном порядке необходимо ехать на сервис. Ну и в конце видео, если для кого-то эта информация была полезной, хочу попросить поставить лайк, поделиться и подписаться на канал. Спасибо всем за просмотр.